мне приехало пару девайсов классных для кухни жаровня на 3 литра и такая небольшая кастрюлька на литр 700 грамм блин класс у меня появилось еще несколько десятков рецептов которые я смогу готовить на канале Эту посуду и много других ништяков для кухни и еды вы можете найти у меня на инстаграм странице. Внизу в описании есть ссылка на нее. Переходите, выбирайте, пишите в директ. Я вам отвечу, что почем, как отправлю. В общем, договоримся. И сегодня я испытаю жаровню. Я хочу приготовить жаркое в духовке. Ингредиентов в данном рецепте мне понадобится очень мало. Картошка, морковка, лук. Ну и мясо, конечно же. Я буду использовать молодую картошку небольшого размера. И я вам рекомендую предварительно замочить ее в холодной воде. Замоченную молодую картошку достаточно легко можно почистить руками. Морковку режем крупно. С луком то же самое. Крупно и много. Я очень люблю, когда мясо сочетается с чесноком. В жарком э, тут, вот этот легкий-легкий аромат чеснока подчеркнет, наоборот, вкус мяса и картошки. Поэтому я буду использовать сегодня вот такой зеленый чесночок, молодой. Он вот как раз тоненько-тоненько добавит вкус. Молодой чеснок добавит не только вкус, но и красивый зеленый цвет. <соспособление> а, пахнет уже класс! Все, пора собирать основное блюдо. Сейчас я отправляю картошку в духовку без мяса. Почему я так делаю, вы узнаете чуть позже. Я вам рекомендую. Когда вы жарите шашлыки на природе, всегда пожарьте пару шампуров лишних и заберите их домой. Во-первых, они могут храниться несколько дней спокойно. А Во-вторых, из этого мяса можно сделать очень много прекрасных блюд. Вот как пример, именно сегодня я хочу приготовить жаркое с мясо, которое я готовил ранее на мангале. Я уверен, это будет очень вкусно. И кстати, именно потому, что шашлык уже готовый, я боюсь пересушить мясо, и я его добавлю где-то минут через 40, а готовить я буду приблизительно час. посмотрим вай вай вай палец вверх класс Возьму-ка я сейчас свой пинцетик и попробую. На наш глядя уже не хочу кушать, точнее нельзя. Вот по кусочку картошечку и мясо я попробую. При подаче обязательно украшайте укропом. Кашшлык передал всему всему блюду свой запах костра. Лавровый лист подчеркнул чесночок, кстати, зеленый, но вот вообще не лишний. Я бы даже еще добавил одну. одну Ребятки, это очень вкусно. Морковочка. Подписывайтесь на канал, будем делать вкусные ролики.